Так, значит, э, Начать рассказ хочу с, ну, наверное, с, с обзора рынка, того, что на нем происходит, того, что будет происходить в ближайшие годы, как на мировом, так и на российском, поскольку так или иначе от состояния IT-рынка зависит э, в целом и рынок лицензирования ПО, и рынок софта в целом. Поэтому сейчас поговорим про российский рынок разработки ПО, состояние и перспективы. Если посмотреть в, на 2020 год, то ну, давайте вспомним, как это было. Вот начинается 2020 год, у всех хорошее настроение, прекрасные прогнозы. Вот у меня здесь есть прогнозы от января 2020 года о том, к чему рынок пойдет к концу 2020 года. Прогнозы были замечательные: 5% роста в сегменте корпоративного по сервису сделают почти 4%. Вся эти отрасли на полтора. Это мировой рынок. Но потом, как вы знаете, наступил ковид. И прогнозы, скажем так, сильно-сильно ухудшились. В мае прогноз был э, минус где-то 12% в сегменте корпоративного ПО, а вся отрасль, обещали, просядет на больше чем 10%. Причем это прогнозы только э, одного аналитического агентства, у других, я о них расскажу подробнее, прогнозы там, особенно по России, вообще-вообще были плачевны. Но итог, мировой рынок закрыл... Э, такими, как ни странно, с не очень большими потерями. То есть там просадка в районе 2%. Коллеги, мне почему-то пишут, что нет звука. У кого он есть, напишите, пожалуйста, что все, все окей. Я не сам с собой разговариваю. Звуки. Спасибо. Итак, теперь э, вот мировой рынок, повторюсь, да, за, э, закрыл двадцатый год с такими не особо большими потерями. То есть была, понятно, истерика, у многих компаний была паника, никто не знал, ну, горизонт планирования был у каких-то компаний месяцев, у каких-то недель, у каких-то даже дней. То есть никто не понимал, как эта вот ковидная волна, куда она двинется, никто не понимал, что с рынком там будет происходить. Поэтому вот как раз-таки чем раньше к началу ковида были прогнозы, тем они были, так, так, так скажем, пессимистичнее. Говоря про российский рынок IT, в, в 2020-2021 году вот у меня есть данные от компании IDC, что по прогнозам в мае, про, про прогноза от мая 2020 года было предсказано, что российская IT-отрасля упадет аж на 30%. Ну, для понимания, 30% падения – это просто коллапс чудовищный уровень безработицы чудовищный уровень чудовищные последствия от, от так, такой серьезнейшей просадки в августе у компании одессе вообще нужно признать что аналитическое агентство тоже люди они меняли прогнозы примерно раз в два месяца два месяца чем прогноз меняется просто, просто кардинально мы как аппаратники которые ну, у нас есть логистика, у нас есть закупки. Нам все-таки необходимо производить отгрузки, закупать комплектующие. Для нас любая информация о состоянии рынка даже на пару недель была крайне важной, поэтому мы все эти показатели отслеживали. В августе IDC уже стал более оптимистичен, предсказывал, что год закроется с потерями 8% в IT-отрасли. Но по итогу в феврале уже этого 2021 года IDC еще раз пересчитала все свои цифры и пришла к выводу, что О, а в России рынок IT оказывается от, закрылся без потерь, то есть вышел в ноль. А по, пересчитав еще раз в апреле, это я к, к тому, что вот IDC постоянно пересчитывая, пересчитывая какие-то данные, проводя дополнительные опросы, у них очень меняется, меняются цифры. То есть э, данные за... 2020 год, посчитанные в апреле 2021, -го говорили, что отрасль-то вообще-то выросла, естественно, в рублевом выражении. ПО сделала 16%, сервисы сделали 16%. То есть в этом, в этом плане э, российский рынок сыграл, отбился от пандемии, IT-рынок, естественно, очень-очень неплохо. Ну, понятно, что речь про IT-рынок в целом, то есть как бы большие компании могли... И вероятно это сделали закрыли год с большими плюсами но ну, а мелкие компании ну кто-то позакрывался у кого то был серьезный минус то есть это в целом такая э, средняя температура по больнице теперь хочу привести данные, Опять опять за двадцатый год от ассоциации русов для тех кто не знает Ассоциация русов это крупнейшая ассоциация разработчиков программного обеспечения э, в россии там где-то 300-350 компаний входит, что это, свои отчеты Русофт делает на основании опроса своих же членов, то есть всех этих 300-400 компаний. А по данным Русофта, весь, в 2020 году весь IT-рынок в долларовом правда уже выражении просел на 3-5%, а продажи софтверных компаний, то есть те, кто занимается продажей именно Коробочных продуктов и те, кто занимается заказохой, они, наоборот, увеличились на 3-5%, опять же, в долларовом выражении. То есть здесь, как, как мы видим, данные от, из разных источников, они, ну, так скажем, заметно разнятся. Важная особенность, когда мы говорим про рынок, важно, важно сказать еще про экспорт. Потому что про экспорт нашей IT-отрасли, в частности, софтверной, говорится очень давно, подчеркивается чрезмерная, скажем так, важность именно на, на наращивания темпов экспорта. Поэтому, от, поэтому экспорт, экспорт IT, экспорт софтверных продуктов ⁇ это, скажем так, важное такое стратегическое, скажем так, влияние на в целом нашу отрасль и ее положение на мировом рынке и нужно посмотреть что экспорт в восемнадцатом году был рост вернее состоял 10 процентов в девятнадцатом 17 но ну, в двадцатом году он естественно сильно просел тем не менее тенденция к росту она сохранилась и рынок сделал российский рынок сделал экспорта на 5-10 процентов больше чем в девятнадцатом году что еще важно понимать когда мы говорим про рынок когда в Россию пришла пандемия, в Россию пришло, скажем так, очень непростое время. Появился существенный риск, о котором говорили и в Минцифре, и крупные, скажем так, IT-эксперты рынка, ну, например, Наталья Касперская, про риск оттока разработчиков из Российской Федерации. Потому что у нас, как известно, компетенции, ну, давайте не, не будем скромными, одни из самых кру крутых на мировом рынке, поэтому спрос на наших специалистов да, в двадцатом году был очень серьезно, особенно на классных хороших профессиональных специалистов. Причем, опять же, мы как аппаратники для нас курс доллара это просто все, потому что все-таки все комплектующие мы покупаем в зарубежной валюте, очень от нее зависим, ну не очень зависим, какой-то процент себестоимости наших продуктов это все-таки доллар и себестоимость, поэтому очень внимательно смотрим на, на все эти значения. Вот доллар вырос там, с 63 до 78. Стало быть, российский разработчик, который получает в рублях, он стал гораздо более привлекательным и так посматривает на Запад, где ему дадут, казалось бы, ту же сумму в долларах, но в рублях это будет гораздо-гораздо существеннее. Поэтому этот риск был. По оценкам экспертов, вот, оценивалось, что в 2020 первом 20 году из России может уехать аж от 10 до 15 тысяч IT-специалистов. Это очень много. То есть это такая потеря потери. Причем, что надо понимать, да, что 80% всех расходов IT-компаний приходится на персонал именно. Потому что персонал играет ключи ключ ключевейшую роль. А, при этом по вопросу Россофта с серьезным оттоком столкнулось только четыре с половиной процента компаний. Важно, мы здесь не говорим о а сколько людей уехала из этих компаний, мы здесь не говорим про весь рынок, мы говорим про те самые 300 человек, которые в Рософте есть. В Рософте э, присутствуют, но ну, в основном такие средние компании, то есть если мы говорим про э, крупных российских вендоров, крупные российские IT-компании, то, э, то они не учтены вот в этой вот статистике, и я думаю, что там миграция IT-кадров и необходимость удерживать IT-кадры, она была более чем ощутима. Теперь хочу поговорить еще об одной особенности, это о, скажем так, таком тренде на российском рынке. Это ну, то, о чем говорится, по-моему, уже лет 10, если, если не больше, про импортозамещение. И э, я специально посмотрел, по, погуглил разные новости, разные, скажем так, прецеденты, неприятности с зарубежным ПО, самыми разными. И э, ну, надо отметить, что периодически вот в инфопространстве появляются разные новости о том, что как, нас, как мы себя подставили, да, используя российское ПО. Вот в девятнадцатом году была новость, что Газпрому принудительно отключили импортную технику через спутник. Все, там какие-то насосы встали. Все, ничего не добывают. В двадцатом году Бауманка э, осталась без э, Microsoft офиса Бауманка помешал, хотя понятно, но... Все равно. Почему, зачем компания Microsoft так, на мой взгляд, себя подставила, тоже большой вопрос. В 2021 году, вот, я совсем недавно нашумевшая история с Zoom, когда Zoom запретила российскому госсектору пользоваться своей видеосвязью. При том, что к Зуму есть вообще отдельные вопросы. Сам по себе даже американские компании от него отказываются из-за несекюрности. Ну, это не важно. Тем не менее, в инфопростанции постоянно... Мы сейчас... Важно. Мы сейчас факты не, не анализируем, мы не, не анализируем. Это просто инфоповод или это реально так было, мы это не анализируем. Это а, те новости, которые мелькают в СМИ. И а, вкупе с а, общим трендом, который просто все повторяют, я в том числе, а, на, тренд на импортозамещение, это, скажем так... Дополнительная деталь вот в этом вот тренде, что, ребята, ай-яй-яй, пользоваться зарубежным ПО опасно, особенно что касается там объектов критической инфраструктуры, ну, например, сценарий с «Газпромом». Все, вот, насос, на, насос не работает, станция не работает. то есть возникает Следующий вопрос, который здесь возникает, а представьте себе где-нибудь зарубежный софт или зарубежное оборудование на какой-то критической инфраструктуре, которая вот дает свет в дома, вырабатывает электричество. То есть, ну, надо понимать, да, что приостановка э, хотя бы на один день работы критических, э, критической инфраструктуры это колоссальный удар по ну, жизненному укладу людей. Потому что вот у вас продукты в холодильнике, вот этот холодильник, если будет хотя бы сутки, не подключен к электричеству, ну, представьте себе, что с едой там, там случится. Да, то есть уже все, скипятитель, горячей воды нет, электричества нет, холодильник не работает, работать в этих условиях, да, уже будет очень-очень проблематично, никуда не доехать, естественно, потому что я э, имею в виду через общественный транспорт, потому что все будет недоступно, поэтому вот такая вот э, такое вот нагнетание, скажем так. Э, ну, опасностей, что ли, при использовании зарубежного софта и оборудования, оно, ну, ощущается достаточно сильно. И если лет 10 назад про импортозамещение говорили, ну, скажем честно, в основном как так декларативно, что вот нам надо э, отказываться от зарубежного софта, от зарубежных продуктов, надо, то вот сейчас... Движение в том числе правительства, в том числе госпредприятий, и около госпредприятий в эту сторону, но оно видно невооруженным взглядом. Более того, мы сейчас поговорим про меры поддержки, которые оказывает государство. Там, опять же, очень серьезный видно тренд именно на импортозамещение, на заинтересованность государства в импортозамещении. То есть вот как раз-таки поговорим про поддержку IT-отрасли. Она направлена на... Поддержка государства Майтиодос направлена на развитие отечественных продуктов и технологий, на поддержку отечественных компаний, то есть, по сути-то, на импортозамещение, то есть, э, на предоставление преимущества на российском рынке именно отечественным компаниям о чем мы говорили уже на подготовку и возврат кадров и создание привлекательных условий для бизнеса то есть чтобы зарубежные компании в россии открывали свои представительства и ну, в россии платили налоги в россии создавали рабочие места то есть чтобы скажем так развивали нашу экономику поэтому как наше правительство говорит в россии благодаря этим налоговым маневрам и другим финансовым мерам поддержки созданы как говорят Самые привлекательные в мире условия для ведения бизнеса. Поэтому э, сейчас мы по посмотрим уже на конкретные меры поддержки IT-отрасли. Вот запишите себе сайтик. Здесь мне очень понравилось, как сделано. Здесь такая система вот, а-ля системы система химических элементов. То есть это система мер для поддержки IT-отрасли. Какие-то из них уже сделаны, какие-то из них будут. А, причем важно понимать, что Часть мер, то, только часть мер поддержки касается финансов, часть мер поддержки это, скажем так, не поддержка какой-то отрасли, не, не поддержка каких-то компаний, каких-то сегментов, это создание, это поддержка IT-отрасли в целом, то есть создание, например, каких-то кластеров, каких-то предприятий на государственном уровне. Вот, поэтому запишите себе сайтик, там на самом деле много, много можно чего полезного почерпнуть из того, что планируется делать вот, минцифрой, минцифрой и целом отрасли я условно поделил вот все меры поддержки на такие четыре больших блока. Это вот все, что касается финансовой поддержки, налогового маневра, о котором в этом году, ну, по-моему, все говорят. А, потому что, вот я не сказал, кстати, да, что пандемия, она сыграла, я думаю, свою роль как раз-таки в ускорении, вот, в, пере, в перестройке понимания а, необходимости поддержки отрасли у нашего правительства. Потому что IT-отрасли, это, по-моему, даже президент говорил, что IT-отрасли – это отрасли такие стратегически важная и на ее поддержку жизненно важно для страны, жизненно важно выделять деньги. Поэтому вот четыре блока таких крупных э, мер поддержки отрасли – это, во-первых, финансовые, это гранты, налоговые вычеты, налоговые маневры, это, например, компенсация… Вот вы переходите с зарубежного софта на российское, вот вам положена компенсация. Естественно, там куча правил сам, самых разных, но такая мера поддержки существует. Второй, второй блок – это все, что касается импортозамещения. То есть только российское ПО и оборудование на объектах критической информационной инфраструктуры, к коим Газпром, естественно, тоже относится. А, то есть ни на каких объектах, которые жизненно важны для привычного нам уклада жизни, так, так, так скажем, да, не должно быть ничего зарубежного. То есть нам риски того, что нам где-то чего-то отключат, дернут рубильник, нам они не нужны. А... Дальше, отказ от зарубежного ПО в госучреждениях, но это на самом деле, это, это идет, этот тренд идет достаточно давно. И э, поддержка отечественного оборудования. То есть, помимо вот все наверняка знают, что есть реестр отечественного ПО, создан достаточно давно. Э, вот теперь есть от, реестр отечественного оборудования, где вот четко вносится, что вот из этого реестра можно покупать, тогда никаких рисков. Угроз компании, объектов критической инфраструктуры не будет. Дальше это поддержка экспортеров, э, поскольку зарубежные продажи российских вендоров, российских компаний очень важны. То есть это такое стратегическое направление для очень большого количества компаний. И эта деятельность очень важна в целом для этой отрасли, поэтому правительство осуществляет меры поддержки именно экспортеров. Представляет гранды, субсидии, возмещение расходов на обучение, на рекламу, на покупку даже аккаунтов на каких-то там мар маркетплейсах, там, услов условном Амазоне. Проведение бизнес-миссий, когда вот, например, есть компании, российский экспортный центр и московский экспортный центр, у них каждый год они проводят ну, приличное количество бизнес-миссий, как это выглядит. Если это, даже если это бизнес-миссия онлайн, вот в этом году преимущественно все бизнес-миссии, они онлайн. Вы оставляете заявку, с вами связываются, говорят, мы вам, вот у нас есть каталоги, мы вам, понял. Скажите, какая компания вам нужна, какие-то клиенты, партнеры, мы вам вот посмотрим наши каталоги, мы сами свяжемся с этими компаниями, сами отправим презентации, сами с ними договоримся о разговоре с вами, и вот вам приведем уже такого теплого лида. В целом, э, такая поддержка от РЭЦ, и, от российского экспортного центра и московского экспортного центра, она, ну, так сказать, мы ей сами пользуемся, поэтому она достаточно такая полезная. И э, еще одна, одна мера – это открытие зарубежных IT-хабов. Один из них, знаю, есть в Арабских Эмиратах, вот второй, который то ли вот-вот должен появиться, то ли уже сделан это в Малайзии. То есть IT-хаб – это такая э, точка доступа для российских компаний на вот, местный рынок. Кстати, вот если будете заниматься экспортным направлением, если вам, вам интересно, не раз услышите про… Торговое представительство в, в Малайзии. Одно из э, редких случаев, когда торговое представительство так сильно включается в работу. То есть э, руководитель этой деятельности в, в представительстве России в Малайзии есть, реально помогает. То есть он буквально вот недавно проводил вебинар, он, даже где-то запись есть на YouTube. Можно очень много чего подчеркнуть на тему выхода в Малайзию. И четвертый блок – Мер поддержки, это след наращивание компетенции, то есть это обучение специалистов, это создание таких киберполигонов, есть в Москве, есть или будет в Санкт-Петербурге, то есть это полигон, где можно а, обкатать, скажем так, технологии, и это получение доступа к бигдате, естественно, она, она обезличена без, без слива перс данных, но на, этих бигдата, на этой бигдате можно, например, обучать нейросеточку. Можно обкатывать какие-то технологии анализа и так далее, и так далее. То есть есть вот прямо на, прям на государственном уровне предоставляется вот доступ к бигдате, который можно использовать. Про поддержку отрасли, я думаю, сейчас все. Опять же, все меры можно посмотреть на сайте. Теперь касательно прогнозов. А что будет с мировым рынком? Опять же, мы вспомним про деятельность аналитической компании, что она... Месяца к месяцу может меняться. Ну, вот данные у меня самые свежие это компании Гартнер от апреля этого года. Прогноз такой: вот опять говорят, что все-таки российская отрасль мировой, вернее, рынок, корпоративного по IT-сервисов и всей, всей отрасли закрыл двадцатый год с небольшим минусом, естественно, ни о каком росте там речи идти-то не могло, но минус был очень небольшой, то есть вся паника и все обгрызание ногтей, которое было у очень большого количества компаний, в целом то было напрасно, в целом. В целом понятно, что каким-то компаниям пришлось очень, очень несладко, и, и это эти цифры средняя температура по больнице, но в среднем IT-отрасль... Э, Никакого она критичного, критического удара не получила. По прогнозу, в, в этом году, в 2021 сегмент корпоративного ПО закроется с ростом в 11%, IT-сервисы 9% и вся it отрасль это 8,5%, это мировая. Ну, 2020 год примерно плюс-минус такие же темпы, то есть будет рост. Хотя, опять же, еще раз подчеркну, что это лишь прогнозы любое аналитическое агентство как правило но все-таки спрашивает крупные компании то есть оно не бегает за мелочевкой с опросником но спрашивает как правило крупные компании поэтому то что говорят крупные компании возможно отражает ситуацию в целом для эти отрасли но очень не отражает ее для мелких и средних компаний говоря про российский рынок здесь я специально уже привел как а, данные аналитического агентства, так и экспертов уже нашего рынка, то как они видят, как они чувствуют, это эксперты, причем из таких мелких и средних компаний. То есть в целом должно быть данные такие должны быть ну, плюс-минус актуальные, как, хотя, конечно, про актуальность тут говорить не приходится. Прогноз на 20 год от аналитического агентства, что корпоративная поезд сделает 5% рост. Но при этом э, часть зарубежных вендоров будет потеснена с российского рынка. Конечно, мы не, мы не говорим о том, что они совсем уйдут, естественно, нет. Но э, частично произойдет замена зарубежного по зарубежных продуктов на российские решения. Сервисы сделают 13%, а вся эти отрасли вырастет на 14%. Пока, естественно, вот у нас сегодня уже начинается скоро август, но пока, естественно, говорить про то как закроется российский рынок, соблюдается ли этот прогноз, выполняется ли этот прогноз, пока, естественно, рано. Мы эти цифры, скорее всего, увидим, ну, как было в прошлом году, мы это увидим только в апреле, -то в апреле, может быть, даже чуть-чуть попозже, 2022 -го года. Но самое главное, что настрой в целом-то оптимистичный как у аналитических агентств, так и у экспертов рынка. Вот по опросам экспертов, IT-отрасль в этом году, преимущественно софтверная, кстати, не, не вся, именно софтверная, вырастет где-то на как минимум 10%. То есть что-то должно прям очень неприятное случиться в, в духе там, третьей волны коронавируса, чтобы it отрасли просела. Ну вот, поживем, посмотрим, в чем это все, в чем 2021 э, год будет рад. Хотя, конечно, есть и... Прям так, такие негативные немножко настроение считается, что когда-то IT-отрасль должна дать откат. То есть сейчас, когда компании перестраивались, ну, кто-то уходил на удаленку, я, кстати, об этом скажу, да, как компании перестраивались, а кто-то уходил на удаленку, пришлось закупать по пришлось закупать какое-то дополнительное оборудование, то есть в целом спрос на продукцию, он у многих компаний очень резко повысился, очень резко. А, при этом существует риск того, что в 21, 22, 23 году где-то вот в этом промежутке произойдет, так скажем, падение темпов роста эти отрасли, просто за счет того, что часть госконтрактов очень крупных а, заморожена, ну, за невозможность, скажем так, планировать. То есть ры Рынок вот только-только приспособился, только перестроился, только вот отошел от и даже отходит постепенно, еще чуть-чуть. Вот у нас, кто в Москве знает, нас вот только что опять вводили QR-коды для доступа в рестораны, только что опять ограничивали время посещения, сейчас благо отменили, но тем не менее. Я это говорю к тому, что существует риск, риск отскока, то есть риск замедления темпов, потому что Рынок перестроился, все, кто нужны, софт купили, и темпы, дальнейшие темпы роста да, будут вот, обусловлены, скажем так, некой аккуратностью российских а, покупателей. Поэтому вот, посмотрим, что нам принесет 2021-2022 год. Теперь, ну, про наше любимое. Мы же говорим про лицензирование ПО, лицензирование, то есть про защиту ПО. И вот неплохо посмотреть на рынок пиратского ПО, а что с ним происходит. Данные у меня не совсем свежие, вот верхняя часть. части. Данные аналитического агентства BSA, они говорят о том, что в России доля пиратского софта где-то на уровне 62%. Повторюсь, эти данные им уже несколько лет. Вот очень любопытно посмотреть, а что произойдет с вот, рынком пиратского софта вот, после вот этой пандемии. Потому что у народа денег нет, когда у тебя когда ты какой-то ИП или какой-то мелкий предприниматель, у тебя риск, что вот у тебя сейчас бизнес прогорит. Вот как, как, как быстро ты согласишься купить пиратское ПО, например, чтобы просто вот чуть-чуть, хотя бы чуть-чуть подэкономить денег. То есть вот любопытно посмотреть, что пандемия, как пандемия скорректировала. Вот все эти цифры. Значит, в России 62% в деньгах это где-то 1,3 миллиарда, миллиарда долларов. То есть это примерно вот столько денег утекло из кармана российских вендоров. Тут, естественно, есть некая условность, что вот считается, у противников вот этих всех цифр, они говорят, вы знаете, что вот те люди, которые пользуются пиратским по, они бы, если бы у них не было возможности пользоваться пиратским по, они бы и не купили лицензионно. Это в каком-то смысле правда. Они бы не купили. Но в любом случае, надо понять, что таких ну, не большинство. И цифра 1,3 миллиарда долларов, она сама по себе очень внушительная, И какую бы мы поправку на погрешность не делали, она остается очень-очень внушительной. А что довольно-таки любопытно, что примерно такая же, назовем так, культура пиратства в стране есть в Китае. То есть мы вот над Китаем все время хихикаем, что у них такая национальная забава все все пиратить, все копировать, нарушать вообще все мыслимые и немыслимые интеллектуальные права, естественно, в, рамко, в отношении продуктов, которые разрабатываются где-то еще в США, например. А при этом у них ровно такая же такой же процент пиратства, как и в России. При этом, разумеется, рынок, за счет того, что рынок их больше, все-таки, какая уже первая экономика мира. Uh, у нас 1,3 миллиарда долларов, у них почти 7 миллиардов долларов. В этом плане любопытно посмотреть на США. Да, это самый крупный рынок uh, IT-шный, там больше всего пиратят в денежном выражении, порядка 8,5 миллиардов долларов. Но если мы говорим, заходим вот в разговор про культуру потребления, да, то пиратство в США всего 15%. Что очень странно, потому что рынок, повторюсь, самый-самый такой хлебный самый рыбный самый вкусный для пиратов и казалось бы там должно быть должен быть какой-то немыслимый процент пиратства хотя конечно в денежном выражении повторюсь это э, самый привлекательный рынок для пиратов не вернее не для пиратов а для тех кто покупает пиратское по но вот доля всего 15 процентов на снг в этом плане ну страшно смотреть Потому что в СНГ просто нет страны, в которой уровень пиратства ниже 70%. По-моему, как раз у Казахстана один из самых низких показателей 74%. А самый большой, по-моему, в Армении 85%. При этом, конечно, рынок очень маленький. То есть он редко дотягивает там, до, даже до 100 миллионов долларов именно рынок пиратства поэтому ну скажем честно крупные компании например там компания Microsoft ей не особо интересно бодаться на, на, на этих рынках чтобы вот... Ну, для них я думаю один миллион долларов туда один сюда просто, просто несущественно в этом плане российский рынок с 1 и 3 миллиарда долларов для них гораздо более привлекателен именно в контексте борьбы с пиратством потому что вот Microsoft даже недавно был случай, какой вот известный человек в IT-отрасли, его поймали на том, что он на горбушке, на горбушке. Было какое-то предприятие, которое торгует в том числе дисками, вот дисками еще, да, дисками с, по Microsoft. И вот Microsoft почему-то вот в это, конкретно в этого человека его предприятие сильно-сильно вкрылось. Вот. Ну, для пирата, естественно, это все очень плохо закончилось. А теперь поговорим про экспертную оценку, это мы сказали про компанию BSA, а теперь поговорим про экспертную оценку на Насчет рынка пиратства ПО вот, оценку от апреля этого года. Так называемые самые такие горячие точки компьютерного пиратства это Китай и Россия. Вот мы таки, входим, входим в топ-2 в топ этого рейтинга. США находится на восьмом месте. Хотя, вот, не совсем понятно, почему составляется так. Потому что поверить в то, что в США пиратство вот реально на восьмом месте, оно проигрывает даже мексике Мексике. Это, честно говоря, очень странно. Поэтому тут вот вопрос, как, каким образом эксперты делали свое заключение. Ну, я имею в виду по процентам, по уровню пиратства или по, по деньгам. То есть поверить, то, что по деньгам США находится на восьмом месте, это что-то что немыслимое. Двинемся теперь дальше и приступим. Все-таки у нас тема вебинара называется «Лицензирование по…» и поэтому посмотрим, какие сейчас есть ключевые тренды в лицензировании. Немножко поговорим про о, Gardant. Надо понимать, да, для тех, кто не знает, все-таки, может, такие есть, что Gardant — это линейка решений для защиты ПО от нелегального распространения использования и анализа и модификации. То есть мы как раз э, производим те самые решения, которые позволяют э, ну, вендорам ПО не стать жертвами пиратов. Чтобы их софт был в безопасности, они сами контролировали как он распространяется по рынку? Продали одну копию, значит, на рынке одна копия, а не 100 этих копий. И чтобы не знаю, конкуренты не поковырялись в ПО, не нашли ноу-хау, ничего себе не скопировали. Чтобы интеллектуальная собственность в программном обеспечении была надежно защищена. Еще пару слов про, про Гардент. Я сейчас объясню, к чему, я это, раз, к чему, я, к чему это реклама. А, мы... Самый крупный вендор на российском рынке у нас в отношении аппаратных ключей вообще почти монопольная позиция. Клиенты по всему миру, мы единственный российский производитель, и у нас полностью свое производство, то есть, как раз-таки, в, в части импортозамещения мы практически ни от кого не зависим. Ну, естественно, поскольку мы все-таки аппаратники, у нас есть а, закупки зарубежных комплектующих. Но, если кому-то будет интересно, я вот расскажу, а что мы делаем для того, чтобы никаких там рисков в, в этом отношении в плане закупки комплектующих не было поэтому к чему я рассказываю про гордант к тому что мы видим очень большой большую часть софтверного рынка и можем судить о, о том какие тренды есть в россии какие тренды есть за рубежом и насколько они друг другом соотносятся как правило вот есть такая формула что ну скажем так Инновации, скажем так, будем говорить, инновации, состояние эти отрасли. В, если взять вот США как за эталон, то Европа отстает от США на 3-4 года. Россия отстает от США где-то на 7 лет. США все-таки, что говорить, отстает самый прогрессивный рынок в этом плане. Поэтому тренды, которые есть у них, они к нам могут приходить с задержкой ну, до 7 и до 10 лет. Но сейчас мы как раз про эти тренды и поговорим первый тренд отказ от самописных систем лицензирования, то есть у есть некий вендор, который продает ПО и который э, решил самостоятельно делать защиту своего ПО, не приобретать сторонние продукты, а все реализовывать самостоятельно. Так вот есть э, достаточно серьезный тренд, причем не только на российском, вернее и на российском и на мировом рынке отказ от самописных систем, когда Вендор больше не хочет поддерживать какие-то свои самописки. Он предпочитает приобрести уже готовое решение и дальше вот жить только с ним. В, это, в, в этом плане такое, скажем так, разделение зон. То есть вот вендору хочется работать только над своим ПО, воять сопутствующие какие-то системы, да, это не его профильная деятельность, она, по сути-то, на ему прибыли не приносит. То есть она тратит много сил, в том числе там и топ-менеджмента, да, и вопрос: зачем? То есть она там, по сути-то, в долгосрочной перспективе, она ничего не экономит. Что это как раз-таки одна из больших иллюзий, которые есть, и которые вот легли понимание иллюзий, легли в основу этого тренда. То есть, почему-то считается, что если ты разработал свою систему лицензирования, все, у тебя есть капитальные затраты вот в самом начале, а дальше у тебя. Это самописка больше пить и есть не требует. Но вот это иллюзия. Требует и еще как требует. Поэтому один из серьезнейших трендов, который наблюдается и в России, и на зарубежном рынке, это отказ от самописных систем лицензирования. То есть ускорение темпов перехода к коммерческим продуктам. Но предпосылки, они, ну, я думаю, понятны. Это постоянный расход ресурсов на поддержание своей собственной системы. Постоянный. А медленная реакция на, на новые вызовы рынка, то есть э, компании вроде Горданты, которые анализируют тренды и пытаются угадать, а что нашим клиентам потребуется через год, через два, через пять. Вот, как правило, такого видения у вендоров ПО ну, его нет, потому что они же видят только свой, свой кусочек, у них свой горизонт. То, что придут какие-то новые тренды, какие-то новые вызовы рынка, и нужно будет очень быстро адаптироваться, это, как правило, не видно. Потому что все-таки в компании Vendor.bo работают немножко в другом сегменте и занимаются чем-то другим. Поэтому, как правило, в подавляющем большинстве случаев э, происходит такая медленная реакция на какие-то новые, принципиально новые требования. А переделывать э, архитектуру, ну, я думаю, никому не нужно объяснять, что это не просто дорого, это, это еще и очень долго. И, вот как раз третий пункт, это в предпосылках, это плохо масштабируемая архитектура. То есть даже нам, мы существуем, на вроде бы, 27 лет, даже нам в какой-то момент приходилось, ну, не полностью, конечно, перестраивать архитектуру, но выносить в нее серьезные изменения. Потому что даже наша архитектура с нашим горизонтом планирования, она так устаревает, ее приходится модернизировать. То есть, что, риск этого же самого в, в, в непрофильных компаниях, естественно, гораздо-гораздо больше. Второй тренд, который есть на рынке, и он ощущается и на российском, и на мировом достаточно давно, это новая схема лицензирования. Если вот посмотреть на мировой рынок в целом, то можно заметить, что вендоры по продают свои продукты по так называемой вечной системе лицензирования. преимущество самая популярная система, это, самая популярная извините, модель лицензирования это вечная. То есть когда я разработчик, у меня есть клиент, я ему поставляю ПО и про этого клиента, по сути, забываю. Все, он мне один раз купил, и я этого клиента, я ему не интересен, он мне не интересен. То есть вот такая система, тут э, вот такая модель лицензирования. А эмпирическим путем было вычислено, что новые схемы лицензирования, они гораздо удобнее как для покупателя ПО, вот лицензированных этими новыми схемами, так и более выгодны для вендора ПО. То есть основная их суть – дать э, максимальную ценность для клиента. То есть мы не все ПО продаем. Вот клиент купил ПО, он, ему какая функция-то нужна в этом ПО? Ему, скорее всего, нужна там, вот, вот три функции нужна, мы ему продаем целиком ПО. Поэтому э, идея, в, лежащая в основе новых схем лицензирования, это дать клиенту максимальную ценность, то есть вот ровно то, чего ему нужно. Соответственно, есть оптимальная цена для клиента. Мы не продаем ему сразу большой объем, а мы продаем только то, что ему нужно, и берем за это соответствующие деньги. Отсюда возникает максимальная удовлетворенность клиента. И в среднесрочной долгосрочной перспективе вот такой подход, такая стратегия введения э, продаж софта, она приносит вендору максимальную выгоду. Вообще, если посмотреть на то, чего происходит с моделями лицензирования, можно увидеть, скажем так, тренд на уменьшение продаваемой сущности. То есть вот раньше популярная модель лицензирования, практически единственная, которая раньше была, это вот как раз вечный, когда мы продаем софт, вот большой, вот целиком целиком продукт большой. А модель лицензирования сегодняшнего дня, это, ну, например, подписочное, то есть ограничение времени. То есть мы не вечность даем клиенту уже, мы даем ему какой-то промежуток времени, в рамках которого он может пользоваться софтом. А Следующая модели лицензирования, модель лицензирования завтрашнего дня – это модель уже так называемая usage-based. Мы, кстати, сейчас плавно переходим к третьему тренду. Да, вот я сказал, что а, новая схема лицензирования – это вот ежемесячно фиксированные платежи, плата за какое-то измеряемое потребление, ну, вот, например, ПО для знаю, распознавания страниц А4, распознавания текста. Вот, например, отличная схема лицензирования, достаточно выгодная как для покупателя, так и для вендора, это плата за количество таких страниц. А дальше пост оплата за время использования. Более того, она, скорее всего, даже может быть не в месяцах, а даже в часах. И оплата за использованные функции. Вот сколько раз ткнул в кнопку, какую-то конкретную, которую тебе нужно. Не всем софтом пользуешься, а какую-то конкретную кнопку. За столько и заплатил. Пример, который я привожу примера история которая привожу она ну, просто вот на каждом на каждом вебинаре это вот по а, прихожу я значит в салон кухонь там сидит менеджер и проектирует кухню вот в Программу линия. И в этой программе я посмотрел, у него происходит, у него лицензирование осуществляется по количеству часов. Потому что понятно, что он этим не занимается каждый день, он этим не, занима... не занимается каждый час и постоянно. Он занимается сколько-то часов в месяц. И вот вендор посчитал, что это наиболее выгодная для обеих сторон схема лицензирования когда именно оплата за потраченные часы. То есть, как раз-таки, вот пост оплата за время использования. Сколько часов провел в, в программе. Ну, за, за столько и заплатил есть, в этом плане мы поговорили с менеджером вот, он как человек который приобретал приобретал это повод от такого подхода счастлив что ему не пришлось заносить вот такую сумму за софта он может платить ровно но ну, по сути говоря там, процент с контракта по сути вот, с, как контракт на изготовление кухни вот, он поработал столько-то часов он знает как, норма потреб... но, норма какая есть вот и он за в рамках контракта вот эту сумму просто закладывает, сколько он часов потратит на этот софт. То есть для него это такая прозрачная получается схема и такая прогнозируемая. Продолжая разговор про новые схемы лицензирования, вот я говорил про то, что эмпирическим путем вычислено, что у нас почему-то, коллеги, я прошу прощения, почему-то платформа немножко коверкает слайды. Мне вот Переносят буквы, про, про, прошу прощения. А, эмпирическим путем просто вычислено, что старые модели лицензирования, они на вот горизонте в 35 5 лет приносят меньше денег, чем модель ну, та же подписочная модель. То есть вот давайте проанализируем график. То есть, вот вечная модель, вот зе, зе, зеленая линия. Продали софт где-то за сколько? 125 долларов. Дальше тут даже хитрее сделано, потому что в рамках вечной модели, почему график идет вверх? Потому что еще мало того, что продали в самом начале за 125 долларов, поэтому так, так еще и ежегодно продают обновления за, за 25 долларов. Ежегодно обновления продают. Вот график идет вверх. А подписочная модель позволяет а, покупателю по на входе занести всего 40 долларов, и уже каждый год решать, хочу ли я покупать по или нет. И в долгосрочной перспективе. Данные, да, данный подход вендору приносит больше денег. Поэтому вот где-то на горизонте в 3-5 лет. А покупатели по, они получают, скажем так, отсутствие необходимости сразу заносить много. То есть вот те самые 100 дол, условные 100 долларов, которые мы не занесли за вечную систему, а занесли за подписку. Вот эти 100 долларов мы можем целый год как-то проворачивать и как-то вкладывать. То есть учитывая то, что в любой компании софта очень много, это достаточно такие приличные объемы, то есть вот можно будет есть, эти деньги пустить на что-то более полезное. Поэтому я это к тому, что даже покупатель по, он понимает, что он в долгосрочной перспективе он оплатит больше, но, как правило, ему эта схема подходит гораздо, гораздо, гораздо, гораздо лучше. Он на нее согласен, понимая, что он в долгосрочной перспективе заплатит больше. Но за удовольствие в краткосрочном заплатить меньше, он готов платить. А теперь опять же вернемся к исследованиям аналитических агентств. IDC сообщает нам, что к 20, 2023 году 58% мировых продаж софта будет приходиться на, как раз-таки на новые схемы лицензирования. Новая схема – это значит не вечная. Это какая-то схема, где мы предоставляем конечному пользователю, представляем пользователю по какой-то какую то ограниченную лицензию по времени, по количеству использований по каким-то другим измеряемым показателям. 80 процентов исторических вендоров, то есть существующих на рынке достаточно давно, используют новые схемы лицензирования уже сейчас, совместно со старыми или или только новые, это неизвестно, но используют уже сейчас 4 из 5 компаний, именно из таких крупных старых вендоров. И считается, что, опять-таки, немножко такие слишком красивые цифры, но вот McKinsey считает, что именно так, что новая схема лицензирования приносят вендору где-то плюс 20-50% выручки в год. Третий тренд, который есть, который достаточно существенный, и он пришел в, в, в сферу лицензирования ПО, из, так, обычных айтишных команд то есть этот тренд если посмотреть он ну длится достаточно давно и он уже просто везде это тренд на сбор данных об использовании по то есть в чем суть продуктовая команда и маркетинг вот спят и видят а как бы вот залезть в голову потребителю Залезть в голову понять, что ему нужно, и это ему, соответственно, предложить предложить правильную ценность по правильной цене. Сделать это можно разными путями. там Сейчас мы не будем вдаваться в подробности. Есть там, количественные исследования, есть качественные исследования на тему. Но так или иначе, а, вот, основа этих исследований в том, что мы должны получить какую-то информацию с либо от пользователя, либо от действий пользователя. Вот сбор данных об использовании ПО это как раз сбор данных. Сбор действий пользователя. То есть какие кнопки жмет, сколько времени сидит в программе, как, ну, там, чуть ли не как курсором вводит. А все это, как бы, собирается в базу, и на основании этого делаются какие-то уже гипотезы. Вот, например, если вот вдруг выясняется, что а, пользователи, вот 99% пользователей тыкают вот в эту кнопку, а вот в эту кнопку не тыкает вообще никто. Так давайте мы направим ресурсы, чтобы делать... Вот эту, эту, эту функциональность, и не на из, из вот эту, которую пользователи которые не используют. Либо же мы сразу понимаем, сразу задаемся вопросом, а почему пользователи не жмут в эту кнопку, хотя вроде как им нужно, им... Нужна эта функциональность. Видимо, они что-то не понимают. Давайте покопаем, поспрашиваем и так далее. То есть цель – это повышение качества продукта, это понимание ценности по, для каждого конкретного покупателя, выявление областей потери дохода. Вот не жмут они в эту кнопку, а мы тут потратили миллионы рублей для этой функциональности. Почему они не жмут? Посмотри, почему они не хотят покупать. И э, цель достижения идеального сочетания цена-ценность. То есть это… Вещь, которая необходима как для вот компаний-вендоров, так и для пользователей ПО. Я как потребитель тоже я не хочу покупать сразу вот, вот, вот, вот такой, такой объем каких-то функций, из которых мне нужно 10%. Я хочу только эти 10% функций. Мне вот другого не надо. Дайте мне вот именно ПО с одной кнопкой, которую я буду жать, и у меня все, все мои задачи будут тут же решаться. По опросам и по... Исследованиям 10% вендоров реализуются на образование на свои продукт на основе данных об использовании к 2022 году. То есть, часть из них уже использует эти данные, часть только собираются. 60% респондентов из вот опроса 250 крупнейших вендоров, ну, скорее всего, США все-таки, собирают данные об использовании, 75 планируют начать это делать в течение двух лет. Я могу сказать так, что... Имея примеры, там все крупные компании России, айтишные, особенно работающие в сегменте B2C, они не просто собирают данные об там там есть очень-очень большая база данных, в которой просто каждый чьих пользователя складывается. Ну, вплоть до, как фильтры переключал вот в списке, там здесь список в интерфейсе, вот вплоть до того, как фильтры переключал. Поэтому все это просчитывается, просматривается и... Ну, вот я как продуктолог, просто невозможно приехать ни на одну продуктовую конференцию, просто невозможно, чтобы кто-нибудь не говорил, а как мы вот собираем, анализируем данные, как мы внедряли так называемый data-driven подход, то есть когда решения принимаются исключительно на основании данных. Ну, либо data-driven, либо data-informed подход, когда данные учитываются при принятии вообще любых решений, просто вообще. То как раз-таки многие компании, боюсь наврать, но несколько команд даже там в Сбере точно могу сказать, они используют именно дата-дривен подход, когда ничего не делается, никакие решения не принимаются, когда у нас нет полный раз по полной полной собранной аналитики, когда мы цифрами можем подкрепить все наши гипотезы и все наши решения. Поэтому тренд этот мощнейший, он идет не только в лицензировании по, а вообще везде, просто уже везде. А... Собирая данные, вот есть несколько вопросов, на которые хочет ответить вендор, это, например, используется ли софт вообще? Вот я вроде как продал, клиент мне денег заплатил, а он пользуется софтом. А почему он не пользуется? Может ему что-то неудобно, может ему что-то непонятно. Раз этот не пользуется, так может быть и другие перестанут сейчас пользоваться, может быть нам надо что-то в продукте поменять. Так он же, если он не пользуется, он и не купит дальше продление, некие новые функции. Поэтому надо разобраться в этой ситуации. А какие модули функции использует потребитель? То есть 56 респондентов пытаюсь ответить на этот вопрос, собирая данные. А увеличивается или уменьшается использование по... И какую версию использует покупатель? Для нас самих даже... У нас есть Гардан sdk то есть это набор инструментов для разработчиков ПО, И э, мы, скажем так, не имеем права, просто по этическим соображениям, не имеем права подглядывать, чего там люди делают в этих инструментах, но потому что просто эти инструменты они защищают незащищенные программы, то есть имеют доступ чуть ли не к исходным кодам, крутятся на билд-серверах, если вообще что-то будет, если вообще какой-то из полей, если... Хоть что-то наш софт будет куда-то в интернет отправлять, это вызовет полное непонимание у наших клиентов, поэтому мы это не делаем. Тем не менее, вот к слову про версионность ПО, у нас есть клиенты, которые используют SDK на уровне 2008 года. Даже, даже 2006 есть. То есть такие старенькие SDK. Это, конечно, прямой путь для исследования. Почему вы не скачиваете вот более новую версию, где есть новые функции, где все так замечательно? Поэтому э, тренд мощнейший и наблюдается просто-просто повсеместно. Заканчиваем статистику. Опрос 350 вендоров, и преимущественно, конечно, американских э, 80, 58% извините, процентов, используют подписочную модель, то есть ограничение времени использования софта. У 31% из этих 58% это Основная бизнес-модель. 65% используют вечную модель, по-прежнему самую старенькую. У 34% это по-прежнему основная бизнес-модель. Хотя вот эта цифра, она год от года все уменьшается и уменьшается. 59% используют плату за использование, 47% плату за результат. То есть я пользуюсь по чтобы не, чтобы посидеть в PO. ПО. Я вот как в случае с кухнями, я пользуюсь по менеджер вот, салона пользуется PO, ПО, чтобы сделать... Вот эту схему развертку кухони, вот построить 3D-модели, 3D подготовить документы. Вот это есть результат. То есть вполне, вполне так, реально, вполне адекватно сделать схему лицензирования, когда а, плата происходит за каждую распечатку, ну, грубо говоря, распечатку вот это вот, или сохранение этой вот 3D-модели. Вот, например, эта схема она, используется в, в, стро... в ПО для строительства какой-нибудь Готов какой-нибудь сметы. Подготовили смету, вот вывалилась, вывалилась смета, все, за это уже единица, за которую нужно будет оплатить. Едем дальше. Теперь поговорим про, про статистику, это все, я больше не буду грузить вас цифрами. Теперь поговорим про э, оптимальное решение для защиты по лайфхаке опытного вендора. Ну, понятно, что... Задачи каждого вендора, они разные, все-таки есть, есть, есть своя, своя специфика, свой потребитель, своя отрасль, то есть ситуации очень сильно отличаются друг от друга, но есть такие общие вот пересечения, скажем так, в потребностях и в лайфхаках, которые есть у вендора. Во-первых, ну вот мы с этого начинали, поскольку есть мощнейший, абсолютно видимый тренд на импортозамещение, Первый лайфхак ⁇ это использование отечественного решения. В чем здесь э, сама идея? Использование отечественного решения позволяет защититься от политических рисков и санкций. Вот, например, я знаю как минимум три компании разработчика софта, которые попали под санкции. Если бы они использовали зарубежное решение защитное, то им просто бы сейчас перекрыли кислород. И компании уже просто не смогли бы продавать свой софт. Вернее, смогли бы только, если бы они... Применили уже другое решение. А пересадка с одного решения на, на другое это вот, не мгновенная задача. Опять же, зависит от интеграции всех этих э, решений по лицензированию, от глубины интеграции. Решение по защите, решений по лицензированию, и пересесть с одного на другое это не мгон, делается не мгновенно. То есть это может делаться ну, вплоть там, месяц, это может делаться два месяца. Поэтому ну, нужно понимать, что если риск этот случается, происходит, то ну, автоматически есть риск некого лага в продажах автоматически. Поэтому если нет какой-то особой надобности, если мы используем зарубежного решения, вот лайфхак, которым, которым мы можем поделиться, это использование отечественного. А второй плюс, который есть, это защита от колебания курса валют. Все-таки любой отечественный производитель, ну, вот по себе могу судить, что несмотря на то, что мы... Мы делаем софт и, и делаем аппаратные устройства. Э, стоимость этих аппаратных устройств, она на, на, только на, на долю, на меньшую долю, зависимо от курса валют. У нас все-таки основная себестоимость в любом нашем продукте – это рубли. Я вот полагаю, что большинство российских вендоров, ПО и большинство российских вендоров оборудования, плюс-минус то же самое, ну, про оборудование сейчас не будем, потому что там очень сильно зависит, от того, ну, где оно собирается, из каких компонентов сделано. Но в целом э, любое российское решение предоставляет большую, большую защиту от колебаний курса валют, чем любой зарубежное. Дальше, защита от проблем с логистикой. Э, вот это сценарий, который был в прошлом году, когда сроки, логисти, сроки вот, доставки ключей, например, вот, из, вот могу поделиться, вот, они были увеличены. И благо у нас самих и производство в Москве, и... Склады в Москве, комплектующие все лежат в Москве. А, то есть у нас как-то проблем с логистикой особо не было. А вот у тех, кто приобретал зарубежное решение, я не говорю ключи, я говорю в целом вот, зарубежное решение некое, вот, про -про -про программное. То есть проблемы с логистикой очень сильно наблюдались, очень сильно. Дальше, отечественное решение понятное, это русскоязычная техподдержка, это выход на команду разработки, то есть, допустим, вы хотите какую-то функцию реализовать или предложить, например, достучаться до любого зарубежного производителя. Ну, попробуйте достучаться до компании Microsoft, чтобы вы хотите какую-то функцию. Или до компании любой, любой зарубежной. То есть до них достучаться гораздо сложнее, гораздо сложнее чем до ребят, которые ну, вот чуть ли не в соседнем здании от вас сидят, с которыми вы можете вот, пообщаться там, на там, чуть ли не любой айтишной конференции. То есть доступ к команде разработки, он гораздо-гораздо... Проще, скажем так, в случае с отечественным решениями. И, да, я уже сказал, функции по запросу. решение, а, решение вот, в нашей стране, это, так скажем, показатель отечественного решения, это присутствие продукта в реестре отечественного, ну, если это по, то по, если это оборудование, то в реестре отечественного оборудования. Это лайфхак номер один. Лайфха лайфхак номер два – это экосистемное решение. А, я сейчас на примере Горданта расскажу про то в чем преимущество -то экосистемных решений, то есть, вот как выглядит наша экосистема, в чем ее основная особенность, это то, что она позволяет экосистемное решение, во-первых, это решение, компоненты которого друг друга дополняют, это не разные компоненты, выполняющие разные задачи, это, это скажем так, компоненты, которые до... решают разные задачи, но дополняют друг друга, они взаимосвязаны. Сейчас я более детально покажу, что имею в виду. Вот в нашем случае экосистема состоит, ну, поскольку у нас все-таки вебинар про программное обеспечение, наша экосистема состоит из трех таких больших э, блоков. Это инструменты для контроля распространения использования, инструменты для защиты кода функции ноу-хау и инструмент для управления всей этой э, архитектурой. Для управления лицензированием сейчас вот посмотрим бегло пройдем по каждому из пунктов я уж испугался что не загрузится один из таких важнейших компонентов нашей архитектуры это линейка ключи ключи бывают самые самые разные они бывают аппаратные бывают в самых разных форм-факторах бывают usb бывают монтируемые на плату бывают программные ключи которые вообще без материального носителя а в чем Важная особенность вот при выборе как раз-таки аппаратных ключей это совместимость разных моделей. Вот здесь, опять же, я на примере Горданта показываю э, важность экосистемного решения. То есть, если у вас вы используете не экосистемное решение, вы купили какой-то ключ, вы его э, внедрили свое ПО, защищайтесь с помощью этого ключа. Завтра у вас возникла необходимость использовать уже другой ключ с, с другими возможностями, с другими функциями. Вот, например, ключ, который позволяет э, лицензировать приложение по времени. То есть как раз-таки делать ту самую модель лицензирования подписка. То есть если ключи, вот первая особенность, если они несовместимы, то нужно готовиться к тому, что... Просто вам придется переделывать, вносить изменения в программный код и переделывать схему защиты. Естественно, это делается не мгновенно, и по опыту могу сказать, что разработчики софта очень это не любят делать. Поэтому первая особенность, которая нужна, это совместимость разных моделей. Второе, это, естественно, возможности лицензирования. Понятно, что как у вас, когда вы выбираете решение, есть какие-то запросы на входе, но важно посмотреть, какие... Возможность у решения есть, потому что то, что вам завтра понадобится, как правило, никто не угадывает. Ни, ни один вендор не, не угадывает то, какие возможности ему потребуются через год-два. Поэтому чем насыщеннее, скажем так, решение, тем, ну скажем так, меньше риска в этом плане. Хотя, конечно, все зависит от конкретного случая. И э, важно понимать самый наверное, сложный пункт, это надо смотреть на технологии безопасности. Потому что даже в нашей линейке есть ключи, которые очень сильно отличаются по уровню безопасности. Очень сильно. А если мы говорим про все остальные компоненты, про протектор кода, который как раз-таки защищает программный код от анализа и модификаций, там я боюсь, что без понимания того, какие технологии нужны, можно очень сильно ошибиться. То есть Можно купить продукт вообще не тот, который нужен. Поэтому на технологии безопасности нужно тоже очень сильно обращать внимание, какой бы продукт, неважно, система лицензирования, ключи, защиты, что-то вообще другое, на технологии нужно обращать внимание, как это не плачевно, потому что я понимаю, да что у нас ну, это все-таки чужой по чужой продукт, и любой потребитель хочет, ну я же деньги заплатил, да, и купить продукт отличного качества. Так вот зачастую просто этот подход не работает. В случае с технологиями информационной безопасности нужно ну, хоть, хотя бы референсы посмотреть, хотя бы собрать как, какие-то данные о том, как эти технологии себя вообще-то на рынке показывают, как данное решение. А второй элемент в нашей архитектуре – это система управления, которой ну, подобным решением тоже нужно уделять очень много внимания – это... Система управления, которая позволяет максимально эффективно и удобно лицензировать программное обеспечение. То есть управлять всем жизненным циклом лицензии, автоматизировать бизнес-процессы э, и предоставить, скажем так, вот для пользователя вот такую единую панель управления. А, ну, надо понимать, да, что когда защита, вот если мы говорим про защиту ПО, любая защита ПО – это три этажа криптографии. Вот просто три этажа. Есть алгоритмы шифрования, алгоритмы электронной подписи, выработка сессионных ключей. То есть все над этим работают вот у нас, например, целая команда криптографов, целая команда ИБшников, которые как раз-таки э, ищут все возможные способы закрыть даже самые гипотетические дырки в этом плане. Поэтому э, ни, далеко не все наши клиенты не хотят вот, ковыряться вот в этом плане. Скажем, скажем так, вот в кишках ковыряться, ковыряться под капотом, разбираться отчетом, там, какие там алгоритмы шифрования, какой длины там ключи и так далее, и так далее. Им нужен максимальный инструмент. Опять же, это то, о чем мы говорили вот в тренде номер один отказ от самописных систем лицензирования. Любой, ну, не любой, многие вендоры и с годом их становится все больше и больше, они рассуждают примерно так. Я хочу заниматься своим ПО, вот заниматься вот непрофильными системами, лезть внутрь и что-то там настраивать, городить какие-то сопутствующие системы, сопутствующие архитектуры, мне неинтересно. Во-первых, я лучше эти деньги потрачу на продажи, на маркетинг, на гораздо, скажем так, более выгодные с точки зрения инвестиций деятельность. И вот для того, чтобы такую деятельность вести, нужно как раз-таки комплексное решение используя которой не придется просто вот в моменте каждый раз страдать. И не придется вот самому строить систему управления. Вот, система управления должна быть в, в, в архитектуре. Комплексное решение просто обязанно. Это такой must-have компонент. Ну вот про garden station, как раз-таки вот то, о чем я говорил. Это управление лицензиями в три клика не надо. То есть вот эта система сделана для того, чтобы наоборот облегчить людям процесс управления лицензиями, а не его осложнить. Поэтому управление лицензиями в три клика, управление каталогом продуктов на лету, то есть без привлечения разработчика. Можно менять схему лицензирования, можно менять состав продукта, вот этой лицензии отгружаемой. Можно менять, не привлекая разработчика. Это можно делать, ну например, продукт. Мне как продукту да, вот, очень удобно не бегать к разработчикам, по, по каждой своей идее. А вот сидя в личном кабинете, вот так вот мышкой составлять те конфигурации продукта, которые вот мне как продукту нужны, которые вот я считаю необходимо по, по предлагать клиентам. Это. Опять продолжаю разговор про Garden Station. Это поддержка и программных, и аппаратных ключей. да Здесь мы опять возвращаемся к необходимости совместимости разных моделей, потому что если они несовместимы, ну, там можно обвести очень большие проблемы. А при необходимости есть интеграция с, с ERP-CRM-системами, ролевое ограничение доступа для разных сотрудников. Не я, как продакт, занимаюсь отгрузками софта. Да? И я могу понасоздавать разные роли и, вот, скажем так, предоставить своим коллегам вот самые, так, различные функции. Кто-то отгружает продукты, кто-то, вот если это другие продукты, кто-то настраивает продукт, кто-то отвечает там, за финансовую за статистику, финансовую информацию, кто-то отвечает за техническую поддержку пользователей и так далее. У всех есть своя задача, и вот э, комплексное решение должно быть, естественно, рассчитано не на одного специалиста, как это было, кстати, в классических системах лицензирования, а именно предоставлять решение сразу для коллектива всего. Ну и в случае с Garden Station, естественно, есть облачная версия, которая больше подходит для таких мелких и средних компаний, и коробочная, которую вот вендор целиком, целиком разворачивает у себя на своих, на, своих, на своих серверах, на своей инфраструктуре, и сам уже отвечает за, за бэкапы, за мониторинг, за отказоустойчивость этой системы второй, второй, третий уже немаловажный компонент инфраструктурного решения, когда мы занимаемся защитой по лицензированию, по без этого просто никуда, вот вообще это протектор кода, то есть тот самый инструмент, который позволяет защитить а, программу от а, анализа, взлома и модификаций. То есть как это работает? Берется программа. И с ней происходит метаморфоза, в том числе шифрование, в том числе подписи, в том числе там такой термин, виртуализация кода, то есть перевод инструкции программы, ассемблерных инструкций, если мы говорим про нативное приложение, перевод на какой-то вот несуществующий язык, такой сгенерированный автоматически сгенерированный язык, чтобы злоумышленник, когда будет пытаться расковырять о, ну, например, отрезать какие-то системы безопасности или выдрать оттуда какой-то ноу-хау или что-то еще, у него это просто не получилось. Он бы замучился, он бы не понял, как программа работает, потому что, ну, вы знаете, что программа работает вот как-то сверху вниз. А когда программа, вот, точка выполнения, она все время прыгает туда-сюда, выполняются какие-то очень странные инструкции, странные команды, а, анализировать такой курс. Такой код с его взлома, да, эта задача, ну, настолько сложная, что, ну, у нас, скажем так, очень дорогая. И делать ее, вен... хакеры, злоумышленники, очень-очень не хотят. Делают, конечно, но очень-очень очень-очень болезненно. То есть протектор кода, который позволяет как раз-таки, ну, если не вообще исключить возможность взлома, то хотя бы настолько усложнить злоумышленнику, Работу, то несколько раз пожалеет о том, что сломал. В чем преимущество э, комплексного решения? Вот опять же на примере протекторов. Протекторов на самом деле на рынке очень много. Самых разных. Есть именно отдельные компании, которые не занимаются разработкой систем лицензирования, не занимаются разработкой ключей, не занимаются только протекторами. Вот одна из особенностей, это как раз то, о чем я говорил, когда один из элементов он э, как бы подстраховывает, он связан с другим. Вот отдельный протектор кода, он э, шифруя ПО, то есть, скажем так, есть ПО, он его, грубо говоря, перемешивает, перемешивает программный код, э, сохраняя, естественно, его работоспособность, он хранит ключ шифрования внутри вот этого программного обеспечения. Он хранит внутри, потому что нет ключа, нет внешнего элемента, в котором ключик мог бы храниться. То есть э, понятно, что злоумышленник когда будет искать, Пытаться поломать э, софт, он будет пытаться, э, ну, не найти, конечно, ключ шифрования, но найти какие-то знакомые сигнатуры. И если ключ шифрования, вот этот заложенный в сборку, он утекает, ну там вообще не, практически не остается никаких проблем. Просто берем и этим ключом, расшифровываем уже вот участки кода, либо с помощью этого ключа генерим другие ключи шифрования ими уже. Расшифровываем участке кода. А в случае с комплексным решением ключа шифрования в сборке нет. Этот ключ шифрования хранится внутри аппаратного ключа. Ну, лезть в аппаратный ключ с паяльником, как говорится, вот, ну, желаю удачи. Потому что поломать аппаратный ключ очень не зря считается просто самым надежным средством защиты софта, потому что он э, защищает данные как на аппаратном уровне, это какой-то чип, Непонятно, как работающие, вообще непонятно, как хранящие данные, в каких секторах он хранит эти данные, непонятно, то есть это отдельный мир автономный. Так еще и на уровне, вот могу поделиться, на уровне даже микропрограммы, там есть масса скажем так, механизмов таких защитных, в том числе защита от вмешательства. Вот один из механизмов, если микропрограмма понимает, что ее пытаются анализировать, ее пытаются как-то замедлить, ну, как вот электронику обычно замедляют, понижают напряжение. То есть, любую электронику, абсолютно любое, любое оборудование, любой чип, когда вот приступают к его анализу, взлому, начинают с того, что уменьшают напряжение. Включая, стало быть, в любой электроники замедляются процессы. Эти процессы замедляются, то есть можно а uh, уже ну грубо говоря подсматривать как в случае с программным кодом отчетом на каждом этапе происходит и вот uh, ключ uh, умеет это определять умеет это понимать если он это понимает то он просто стирает все данные половину половину своей микропрограммы он стирает поэтому механизмом защиты там опять же с три горы возникает вопрос а чего будет -то? зачем надо защищать код что будет если я его не защищают Протектор кода необходим для защиты от анализа. То есть для защиты от обнаружения недокументированных возможностей, защиты от исследования принципа работы программы, исследования от ну, написания, так я тут указал, написания генератора ключей, то есть для такой программки, которая, в, в которой заложен принцип э, действия защитных технологий программного обеспечения, эта программка, от генератор, она просто генерит ключи, которая вот, защищенная программа воспринимает будто это легальный да действительно такие так, такой ключ есть такой ключ, это как бы валидный ключ да могу работать то есть такая система обмана система защиты о дальше протектор кода позволяет защитить от программу от модификации то есть что под модификациям подразумевается отрезать проверку пароля Отрезать проверку лицензии, обращение к ключу, обращение, там не знаю, к облаку. А, снять какие-либо ограничения в работе по Самые разные. Есть, например, просто расширить лицензию. Я как пользователь могу купить ее на год. Если программа не защищена, ну часы переведу в операционной системе. Вот у меня уже несколько лет. Я так, так, так, таким образом просто обманул вендора и не занес ему достаточно денег. Ну и защита от копирования. Все-таки конкуренты не дремлют и... Использование протектора кода позволяет защитить э, программу от... Защитить, вернее, ценный алгоритм, какие-то ноу-хау от просто кражи. От использования. Потому что выдрать кусок кода из защищенной программы, ну, он будет вообще... его невозможно будет использовать. Он будет вообще непригоден. Важные особенности протектора кода, который нужно иметь. Я, насколько понимаю, вот среди вас есть в том числе разработчики на платформе разработчики софта на платформе нас предприятия сейчас я о нем скажу отдельно важная особенности протектора кода это защита от статического анализа и защита от динамического на всякий случай поясню статический анализ это анализ просто по просто файла программы лежащего на жестком диске он лежит в незапущенном виде мы его открываем, ну, чуть ли не как вордовский файл. Просто открываем, смотрим на лисинг программы, естественно, с помощью специальных инструментов. И ищем какие-то знакомые сигнатуры. Вот. В случае там с .NET программами, ну, там вообще чуть ли не исходный код. про Эти программы, по сути, это представляют собой чуть ли не исходный код. Так называемый IL-код, или СИЛ код а Защита динами... Вот, в чем проблема защита статического анализа? Что когда программа запускается, она, то есть вот операционная система выделяет в оперативной памяти память для данного процесса и туда загружает уже э, программное обеспечение. Если это программное обеспечение будет зашифровано, операционная система просто выдаст ошибку, потому что не сможет его считать, не сможет с ним работать. Поэтому в, опера в оперативной памяти программа уже расшифровывается и так называемый распаковывается. И злоумышленник, что, что это дает злоумышленнику? То есть он запускает вроде программа защищена. Вот вроде все, в нее невозможно, файл защищен, в него невозможно ломиться, все там зашифровано, и вообще ничего прочесть просто невозможно. Он запускает программу, программа, программа расшифровывается в процессе загрузки в оперативную память, и в оперативной памяти она становится полностью незащищенной. То есть остается просто сдампить, скачать, то есть... Содержимое вот этого, все, все содержимое оперативной памяти, вернее, памяти вот этого процесса. И вот у нас просто незащищенная программа. Вот мы таким элементарным действием просто обошли защиту от статического анализа. Поэтому необходимо второй элемент это второй, вторая особенность протектора кода это защита от динамического анализа. Что даже если злоумышленник скачал дамп скачал данные вот, расшифрованную программу в оперативной памяти она по-прежнему там какие-то ее куски которые не нужны в данный момент операционной системе они остаются зашифрованными и даже если злоумышленник скачал весь этот дамп использовать его он все равно не может это как раз такие две 2 два, два ключи две ключевые особенности которые вот must have протектор если их нет ну просто к протектору большой вопрос у меня кстати есть два вебинара на YouTube вот для тех, кто разрабатывает по, на нативных языках и на .NET Вот, посмотрите, называется э, «Как избежать ошибок при выборе нативного протектора или при выборе .NET протектора». Вот там как раз э, подробнее описывается, как вообще вот, работает, что делает статический анализ, что делает динамический анализ. Вернее, как, как что, что делает защита от статического анализа и статического, если дина... защита от динамического. Важная особенность, мы об этом уже касались, да, как при выборе любого продукта как-то непечально нужно смотреть на технологии, особенно если это продукт информационной безопасности. На технологии нужно смотреть. В случае с, нативным, нативным, с защитой нативных приложений, э, технология, которая должна быть, очень странно, очень подозрительно, если ее не будет, это виртуализация кода. В случае с с.NET программами это шифрование и переносел кода в защищенный контейнер. То есть вот эти технологии в том или ином виде, они должны в протекторах просто присутствовать. И еще одна особенность, при наличии которой в протекторе вы сэкономите себе очень много сил, это возможность интеграции с билл-сервером. Если ее нет, ну, вы просто готовьтесь к тому, что вам нужно будет каждый раз руками собирать, пересобирать, э, ваше, перезащищать, простите, программное обеспечение. То есть делать это руками при там, большом количестве сборок или при Часто выпуске багфиксов, например, каких-то новых версий, да, это вещь неприятная, трудозатратная. Теперь поговорим про новые кейсы, которые нам принес 2020 год. Потому что была пандемия, и пандемия сделала, скажем так, условия, которых до этого ну, не было, скажем так, на рынке, по крайней мере, в таком количестве. А приведу статистику у нас достаточно было неожиданно даже для нас самих то есть казалось бы двадцатый год не должен был как-то ну, я вот показывал показывал э, статистику что и рынок софта и рынок эти отрасли в целом он чуть-чуть просел чуть-чуть в среднем чуть-чуть то просел при этом для нас было удивительно что часть некоторые наши продукты в некоторых наших географических на некоторых территориях они показали очень такой неадекватный рост, вообще очень стремительный рост. Вот в России э, программные ключи, например, сделали, вот, удвоились. При том, я сейчас расскажу про это, при, при том, что вендоры не пересаживались с аппаратных на программные, а по, программные ключи были, скажем так, в дополнение к аппаратным. Я сейчас поясню эти кейсы. И э, за счет как раз-таки... Увеличение привлекательности, Но, опять же, курс долларов, мы про это вспомним, опять-таки, про больше акцент на зарубежные рынке, на экспорт. А наши ключи за рубежом сделали, опять-таки, удвоение. Сейчас мы посмотрим уже на кейсы более подробно. Ну, кейс 1 – это поставка ключей без инициализации. Ну Как выглядела текущая схема, что вот есть мы, есть Гардан, есть вендор ПО, который вот защищает ПО ключами Гардан. Обычно раньше это выглядело так, вендор приобретает ключи, дальше что-то с ними делает, настраивает, записывает на них лицензию, и вот эти ключи уже записаны лицензии передает своему пользователю, ну, либо напрямую, либо через вендора. А пандемийный год, он при, при, принес новый кейс. Это кейс, когда э, лицензия поставляется, скажем так, отдельно от ключей, когда условный дилер вендора, Дилер-вендор, например, в Европе. Вот, вендор сидит в России, где-нибудь там в Екатеринбурге, а его дилер в Европе. И вендору не нужно закупать ключи себе и после этого ввести их в Екатеринбург. Он позволяет, например, у нашего дилера в, там, в, в Европе закупить ключи пустые и удаленно прошить в них лицензию. Дальше дилер уже передает своим клиентам уже ключ с лицензией. Либо второй вариант – это... Поставка напрямую пользователя, то есть когда пользователь уже приобретает, опять же, где в Европе, он пользователь приобретает, а ключи пустые, а вендор удаленно записывает лицензию. Понятно, что данная схема она открывает достаточно ну, неплохие варианты действий для вендоров, потому что вендору ну, в каком-то смысле э, ну, можно не иметь собственный склад уже при таком подходе. Хотя, конечно, в этой схеме есть нюансы. Если кому будет интересно, я потом после вебинара расскажу подробнее. Но да, по сути, необходимость в складе она как бы немножко пропадает. Кейс э, номер два, который есть, это очень удивительный, кстати, никогда до пандемии такого не было. Это программные ключи однодневки. То есть вендор э, защищает свое по, допустим, аппаратными ключами. И учитывая то, что логистика, сроки логистики увеличены, то есть, этот ключ да, идет больше времени, чем обычно. При этом пользователю, вот, пользователь переходит на удаленку, вот сегодня, вот я сегодня перехожу на удаленку, мне сегодня нужно по, вот, чем мне делать? Вот я готов заплатить, не вопрос, дайте мне ключ. Ключ аппаратный не придет, да, за, за по, пару часов, особенно если это какие-то разные регионы России, поэтому вендоры, они как раз-таки использовали программные ключи, то есть не защитили, то есть они сделали такую усеченную, сборку своего программного продукта, защитили на программных ключах и установили срок, что программный ключ живет. Вот как раз там одну неделю необходимую, чтобы пользователь ПО получил аппаратный ключ, ему этот ключ был доставлен и он уже с помощью этого аппаратного ключа использовал полноценную уже взрослую версию ПО. То есть вот такие вот появились программные ключи однодневки. Все-таки нет, наврал. Погружу немножко еще статистикой. Гартнер нам сообщает в марте 2021 года, что 64% сотрудников теперь могут работать из дома. Име, имеется в виду на полную... То есть у них нет необходимости прижать в офис. Никто не говорит, что они так делают, и тут речь именно про возможность. 30-40% намерены продолжать работу в таком режиме, полностью или частично. Вот даже у нас в компании, скажем так, удаленка, она ну, прижилась. Я не скажу, что у нас, естественно, в офисе все подразделения, которые должны быть, они, естественно, присутствуют по полной, но некоторые сотрудники у нас вот как минимум частично там на пару дней они работают из дома То есть, я думаю что эта картина повторяется у очень большого количества компаний в целом по миру это практически большинство компаний по миру поэтому удаленка -то в целом-то прижилась И вот как раз таки кейс который возник в связи с массовым переходом на удаленку он выглядит примерно так это предоставление приобретения ключей, предоставление лицензии на домашний ПК, то есть абсолютно такой показавшийся абсолютно такой уже случившийся сценарий, когда вендор по аппаратный ключ, аппаратным ключом защищает какую-то полную версию ПО, которую он предоставляет в офис, а на домашних компьютеров, для использования домашних компьютеров, он предоставляет версию по защищенной программными ключами, ограниченными по времени, например. Вот как раз таки, опять же, мы здесь опять-таки вспоминаем про совместимость ключей. То есть вендор не поддерживает, ну, в нашем случае, он, ему не приходится поддерживать в одном ПО, вот тут у меня такие-то алгоритмы для работы с ключами, а здесь вот такие-то нет. Там алгоритмы плюс-минус одинаковые. Почему я говорю плюс-минус? Потому что вендор сам решает, он хочет защищаться на одних, вот, идентичным образом на аппаратных программных ключах или нет. То есть вот такой есть кейс номер три, это лицензии на домашние ПК. Опять-таки ограниченные вот по, по времени работы. такое Совмещение аппаратных и программных продуктов. Вот кейс номер три, также может, как, как он может быть выполнен, это использование так называемых сетевых ключей, когда в периметре покупателя, где-нибудь там на сервере, ставится менеджер лицензии, туда втыкается в ключ, и этот сервер позволяет уже удаленным компьютерам, компьютерам сотрудников, запускать пол. То есть сервера сдает им лицензии, и в результате вот пока соединение с сервером есть, программы работают на домашних компьютерах пользователей. Коллеги, на этом все. Да, давайте перейдем к вопросам. Пожалуйста, вопросики пишите в чат. Да, у нас есть да, вопросы, которые вот были на этапе регистрации. А, Гардант это торговая компания или вы э, сами разрабатываете? А производство где? Китай. Гордант – это направление бренд компании «Актив». Uh, все, все наши продукты, просто абсолютно все, как что программное, что аппаратное, мы разрабатываем самостоятельно, причем вот от меня вот тут до отдела производства вот две двери всего лишь, вот прям поэтому прямо здесь у нас и производство и склад, и вся команда разработки у нас все в Москве, поэтому да, мы все разрабатываем с, uh, сами, uh, тут написано Китай, uh, понятно, что поскольку мы аппаратники, у нас есть необходимость в закупки комплектующих я не буду говорить откуда мы их везем я думаю что в целом-то хотя это не загадка вот но за исключением приобретения комплектующих а у нас полностью российское производство естественно мы сами их собираем сами вот из комплектующих вот вплоть до там, светодиодов usb разъемов и прочее прочее мы со сами собираем вот уже итоговое решение. сами льем корпуса сами делаем маркировку сами пишем микропрограмму сами осуществляем ну, ее запись, все, все, все тестирование устройств. То есть у нас такое производство, ну, не полного цикла, конечно, потому что все-таки комплектующие, мы закупаем. Но так почти полного цикла. Возникает необходимость сертификации разработанной конфигурации 1С в реестре отечественного ПО? В... Не совсем ко мне Вопрос. Потому что мы, естественно, сами э, сертифицируем, не, извините, не сертифицируем, сами регистрируем наши программные продукты в Рестэтическом ПО, чем как и по Горнату, так и по другим направлениям. Вот про вот конкретную последовательность не расскажу, но в целом вот, знаю, что вот в этом году правила регистрации они сильно поменялись, ужесточились. Ну, в связи с тем, что любой софт, присутствующий в Рестэтическом площадь, вот, получает, скажем так, доступ. Разработчик любого софта, который присутствует в реестре отечественного ПО, получает доступ к налоговому маневру. Поэтому, естественно, желающих пролезть в реестр и выдать себя за отечественную компанию, которую мы делаем, вот отечественной ПО, и дайте нам налоговый маневр, желающих просто очень много. Поэтому в этом году правила были ужесточены, сильно ужесточены. Если я правильно помню, раньше не запрашивался даже экземпляр ПО. То есть достаточно было просто подать документы, и все. Подаются документы, эти документы смотрят, смотрятся комиссией, и комиссия уже принимает, российское или нет, как они не принимали вот, на основании документов, это вообще непонятно. Сейчас, насколько мне известно, уже запрашивается экземпляр. Нужно придать какой-то дистрибутив ПО, вот, а, отдать комиссии, чтобы они его пощупали, посмотрели, действительно убедились, что это действительно российская ПО. Плюс э, есть серьезнейшие требования на тему использования, э, ну, скажем так, зарубежных элементов. Вот, например, iMessage.coid-сервер. Вот если ваша по использует MS SQL оно в реестр отечественного по просто не попадет. То есть нужно использовать какой-нибудь там Postgres, какой-нибудь СУБД какой именно отечественного. То есть там прям есть в инструкциях вот, э, от реестра, есть прям список того, вот, чего точно нельзя использовать. Есть реестр э, того, что как раз-таки вот предлагаемые альтернативы. Но вообще могу сказать, что все-таки у реестра есть техподдержка, и мы сами, вот пытаясь разобраться в этих новых правилах, сами созванивались, сами узнавали. И ну, в целом техподдержка есть. Если у вас есть какие-то вопросы по сертификации по 1С, я думаю, можно будет обсудить с техподдержками, он мне откажут, все достаточно подробно расскажут. Следующий вопрос: какие рекомендации по защите веб-сервисов и виджетов при установке на серверах клиентов? Не совсем вот, опять же, тема, на которую могу ответить, потому что мы не занимаемся защитой веб-сервисов и виджетов. Естественно, если речь про программное обеспечение, которое серверное, ну, но ну, естественно может быть веб-приложением, веб то в целом где у меня схемка. вот в этой схеме то есть на серия когда, на когда а, а, ну, неважно когда на сервере покупателя вот, вы, вы как раз когда ваша прила ваш софт это некий серверный элемент и вы хотите а, защитить этот серверный элемент вот как мы уже проговаривали от Бесконтрольного нелегального распространения, от нелегального использования, от воровства ваших ноу-хау. Если вот вам нужно защитить вот именно сервер, то он ну, там рекомендации все те же самые. То есть использовать ключ, использовать протектор. Это вот прям must-have. Если вы говорите именно про э, ну, какие-то уже виджеты, которые есть в браузере, допустим, да, то ну, вот здесь вот не подскажу, какие есть рекомендации. Так. Коллеги, есть ли еще какие-то вопросы? Потому что в чат чатик смотрю, вопросов больше нет. Да, мне вот тут подсказывают. Естественно, презентацию я разошлю. Если будут какие-то вопросы еще дополнительные, к сожалению, здесь нет контактов. Ни моих, ни техподдержки. Недоработка. Исправимся. Поэтому, да, можете написать, связаться с техподдержкой, передадут какие-то вопросы. Да, есть новый вопрос. Насколько шифрование программами протектора может замедлить работу в по? Популярный вопрос. Честно, скажем, зависит от технологий. Если мы говорим про какую-то Тяжелое шифрование в духе виртуализации кода, там э, как-то даже делал, кстати, вот в этих вебинарах, повторю название на YouTube, как избежать ошибок при выборе нативного протектора или dotnet протектора. А, там как раз по-моему, я говорил про объем. Короче говоря, в процессе защиты не, не только происходит шифрование, которое, естественно, замедляет работу ПО, но и добавляются мусорные инструкции. Как вот раз таки злоумышленник просто с ума сошел от, от анализа. А тяжелые технологии, например виртуализация кода, она может замедлить программный код ну, где-то в 10 раз. Это нормально. Замедлить 10 раз. Поэтому, если мы говорим именно про виртуализацию кода как самую крутую надежную технологию, то будет полная ошибкой защитить ее все приложение целиком. Потому что понятно, что приложение на большое. А самые основные функции, самые ценные функции, они ну, их меньшинство, скажем так, самых ценных функций. Поэтому именно тяжелыми технологиями, которые замедляют работу, стоит защищать именно самое ценное. Все остальное уже не накрывать, потому что ну в целом-то незачем. Можно накрыть там конвертом, то есть защитой от статического анализа. Вот, но именно тяжелыми технологиями покрывать только вот самые ценные функции, потому что, да, вы правы, конечно, там замедление есть на порядок. Может быть, хотя, конечно, очень сильно зависит от конкретно, что это за функция. Если, например, как там какой-то цикл, ну, там может быть даже и не на порядок, если это какой-то цикл, если это просто код, ну, там, в 10 раз, допустим. Если какое-то тяжелое вычисление, тяжелые, тяжелые алгоритмы, опять же, те же циклы, может быть даже больше. Поэтому тут надо очень внимательно подходить к тому, что конкретно защищается и не навешивать тяжелые технологии на все подряд. Да, кстати, коллеги, раз уж мы... Да, да, да, на YouTube должны должно быть ролики. Коллеги, раз уж мы... Не сделали слайд про контакты. нашу почту. Да, это почта нашей техподдержки. Если у вас есть какие-то вопросы, можно задавать до да, смело. Так, на этом заканчиваю. Большое спасибо всем за внимание. Галина, передаю вам слово. Да. Большое коллега. Да, Тимофей, большое спасибо. Было очень интересно. Очень. И большое спасибо всем участникам вебинара. Да, да, Спасибо большое, я надеюсь, что это не последняя встреча с экспертами компании «Актив». Спасибо. Всего доброго. Спасибо.